Привет, друзья! Вы на канале Фанни Any, И сегодня мы поговорим о новой серии low Surprise Underwraps. Официальная фото упаковки уже появилась, а вот листа коллекционера с изображениями куколок еще нет. И нам остается только гадать, каких старших сестренок мы увидим. Если вы уже ждете эту серию, обязательно ставьте лайк видео и подписывайтесь на канал. Куколки будут упакованы в цилиндр с розовой оберткой, как и у всей четвертой серии. И внутри нас ждет целых 15 сюрпризов. Заинтригованы? Да, это будет что-то совсем необычное. Так каких сюрпризов нам ждать? Это будут, как привычные нам сюрпризы, секретное сообщение, коллекционный стикер, кольцо тату, бутылочка, одежда, обувь, Аксессуар. И, конечно же, сама куколка. Такие новые сюрпризы. Секретные сообщения, коды, которые будут на каждом слое и в каждом пакетике. Лупа декодер, с помощью которой можно прочитать эти самые секретные сообщения. Секретное письмо, разгадать которое можно с помощью, опять же, секретных сообщений, содержащихся в шариках Лил Sisters и Pets 4 серии. И какая-то маскировка для кукол. Disguise. С последним сюрпризом много вопросов. Непонятно, чего же нам ждать. Может это будет саркофаг, как в древнем Египте. Цилиндрическая упаковка для этого как раз подходит. А название серии Under Raps, под обертками может указывать на мумию. О боже, наши любимые куколки станут мумиями. И нам придется искать их в саркофаге под несколькими слоями оберток. А может все гораздо проще? И в качестве последнего сюрприза мы получим симпатичную маску для куколки, чтобы устроить карнавал. А вы как думаете, какой сюрприз нас ждет? Напишите в комментарии. Правильный ответ станет известен в декабре этого года, на который намечен старт продаж старших сестренок серии шпионов Айспай. А вы хотели бы получить новую куколку Лов в качестве подарка на Новый год? Если да, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Так каких куколок нам ждать? Пока мы знаем только старшую сестренку Лил Поп Хэт. Куколку Поп Хэт, которая красуется на упаковке новой серии. А как же другие малышки из четвертой серии? Кто станет их старшими сестричками? Давайте пофантазируем. Куколки Лил Блинд Квин и старшая сестренка Блинд Квин лил as if baby и старшая сестренка в б the лил great baby и старшая сестренка the great baby лил би city BB и старшая сестренка city биби лил бэйб in the woods и старшая сестренка бей in the woods лил канзаски и старшая сестренка Старшая сестренка Teens. Lil Goody и старшая сестренка. Goody Lil Drag И старшая сестренка. Drog Racer. Lil Soul babe, И старшая сестренка. Soul babe. Lil Boogie Babe. И старшая сестренка. Boogie babe. Lil Eight И старшая сестренка. 8 is BB. Lil и старшая сестренка Thers Little shapes И старшая сестренка Shapes Little counties И старшая сестренка Counties Little thriller И старшая сестренка Trilla. А вот у малышек Лил Роял Хайней, Лил Лакс, Лил гу квин и Лил Спайк уже есть старшие сестрички. Куколка Роял Хайней из первой серии, куколка Люкс из второй серии и куколки гу квин и Спайк из третьей серии. Какую куколку вы ждете больше всего? И как вы думаете, какой у нее будет наряд? Обязательно напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал.